Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог. Сегодня мы поговорим о прогулках по цемень Дунзя. Волшебная техника, то есть нужно рассчитать, в какую сторону идти, когда идти, для определенных целей и желаний. И многие любят эти прогулки. Вообще, цемень Дунзя – это э, полное название, дословно переводится как «уход императора через волшебные ворота». В Древнем Китае это были секретные, очень секретные знания. их только в случае, если императору угрожала, например, какая-то опасность, его нужно было незаметно увезти в надежное место, чтобы его точно не перехватили враги, чтобы никто не знал, куда он делся и не могли его найти. Так вот, для этого придворные астрологи рассчитывали направление в пространстве, где в тот момент времени формировался поток благоприятной энергии. Мы уже знаем, что по китайски она называется ци. Это и были спасительные э, такие волшебные ворота, через которые и увозили императора в неизвестном направлении, ну в неизвестном для врагов, конечно. Позднее со временем Цимень расширил свои границы, его задачи изменились, а практики стали более доступны для широких масс. И, как я уже сказала, прогулки стали использоваться в самых разных жизненных ситуациях. Когда нужна, нужна была помощь от Вселенной в той или иной области. В материалах курса прогулки и активации цемень вы найдете всю самую полную информацию о прогулках и о правилах их безопасного проведения. Вы также узнаете, как цемень. Может помочь в вопросах продажи, покупки жилья, кредитования, устройства на новую работу, наша любимая тема здоровья, любви и многих-многих других темах. Даже в самых необычных и деликатных вопросах мы можем рассчитывать на ЦМИ. Например, если вам угрожает и нужно подавить чужую агрессию, как-то напугать, может быть, даже противника, для этого есть специальная и редкая структура для прогулок, в которую можно использовать только северо-восточное направление. Называется она «Структура тигра». Еще одно необычное применение цемень-буньзя нельзя: помощь при странных явлениях в доме. Когда, например, сами по себе перемещаются предметы, закрываются или открываются двери, все это сопровождающий сопровождается пугающими звуками ну знаете как сейчас в общем-то в современном языке называется полтергейст я думаю что люди особенно у которых большие дома они с этим сталкивались здесь может быть кстати небольшой дом может быть маленькая квартира а в принципе вы можете это ощущать и видеть Ну вот я как владатель большого дома точно очень очень болезненно реагирую, если такое происходит. Так вот, и в этом случае могут помочь прогулки. Просто нужно найти структуру духов. В цемень также имеются специальные расклады для поимки, например, беглецов, ну которые, например, могут не, не желать отдавать свои долги. А, если вы ведете какое-то секретное расследование, ну или вообще какое-то расследование. И даже есть расклады для защиты от страхов и негативных мыслей. Ну, конечно, самые любимые прогулки – те, которые помогают нам улучшить здоровье, увеличить доход и предлагают помощь в любви. Для гармонии в личной жизни, например, есть замечательная структура, называется она нефритовая лете, которая ответственна за отношения, помолвки и свадьбы оставаясь по-женски привлекательной, леди умеет настроить м -м, тебя на нужный лад настоять на своем и получить то что хочет она занимает все-таки второе место по популярности а первое занимает зеленый дракон поворачивающий голову способствующий увеличению достатка и ведущий к процветанию бесспорно зеленый дракон одна из самых сильных денежных структур она даже в, в китайских учебниках описана следующим образом. Любое действие приносит большую прибыль, славу и богатство, приносит признание сверху, медленный старт, но устойчивый прогресс. Благоприятно действовать хорошо для репутации и славы. Но нужно помнить, что если вы будете регулярно гулять в зеленого дракона, то нужно готовиться к тому, что работать придется много. Дракон не приносит деньги напрямую, он дает шанс, возможность для их зарабатывания. И лучше, если ваши цели будут ясными и четко сформулированными. Еще нужно помнить, что на северо-западе и на востоке дракон не используют, потому что для этой структуры, так, э, так же как и для всех остальных, существует правило ее безопасного применения. А на сегодня все. Присоединяйтесь к нам, к нашему курсе курсу прогулки и активации по цемень и вы научитесь добиваться поставленных целей, используя только благоприятную энергию пространства и времени. В следующем видео я расскажу о манифестациях, знаках и силах, которые мы наблюдаем в прогулках. Считается, что увидеть манифестацию очень желательно, потому что это знак того, что Вселенная нас услышала. И желания наши обязательно сбудутся. Оставайтесь на нашем канале. Впереди еще много интересного. С вами была Наталья Пугачева. И до новых встреч!